Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Прошу аллаха аззаваджалля сделать эти мгновения из числа наших благодеяний на чашах весов. С вами 22-я серия из цикла «Истории о татаро-монголах». В прошлой серии мы рассказывали о подготовке к театра военных действий в Айнджалути. Мы видели, как он расположил правые и левые фланги, арьергард и основные силы армии. Видели, как он все предусмотрел на поле битвы, Прежде чем была татаро-монгольская армия, видели, как он всю ночь провел в молитвах, вызывая в своих дуакаллаху аззаваджалля. Видели, как Господь Субхану Тааля послал гонца в очень неожиданное время, который раскрыл некоторые детали о татаро-монгольской армии. Этот гонец прибыл от Саримуддина Айбега, как было сказано в предыдущей серии. Вот и все. Настало утро 25-го дня Рамазана 658 -го года по Хиджире. Хорошо запомните эту дату. Это один из величайших дней в истории ислама, одна из самых важных дат во всей исламской истории. 25-го рамазана 658 -го года по хиджры. В этот день мусульмане поднялись очень рано, еще до наступления времени утренней молитвы. Они продолжили совершать ночные молитвы, как и накануне, молить Бога в своих дуа о помощи. После наступления времени утренней молитвы вся армия помолилась. А затем Кутузда, помилует его Аллах, выравнивал ряды воинов, пока не взошло солнце. А после восхода солнца мусульмане вдалеке увидели татаро-монгольскую армию. Татаро-монгольская армия шла с заносчивостью, с тщеславием, высокомерием и решительностью. Это была крупнейшая армия в мире на то время. Это крупнейшая империя, которая когда-либо существовала на поверхности земли. Это империя от Кореи до Польши. Нечто невообразимое, дорогие братья. Эта армия покорила почти весь мир. Эта армия завоевала половину исламского мира, половину Европы, всю Русь. Эта армия, которая почти никогда не проигрывала сражений, да и проигранные ее сражения были всего лишь локальными и временными, не имеющими большого значения относительно ее военной мощи. И вот пришла эта армия во главе с Китбугой, опытным военачальником, другом самого Чингисхана. Представьте себе, он воюет со времен Чингисхана, он является командующим армией. Он уже довольно преклонного возраста, ему около 60 или 70 лет на данный момент. Кутузда, помилует его Аллах, приказал приготовиться к этому великому моменту. Он велел авангарду своей армии спуститься к долине и направиться к северу, чтобы встретить татаро-монгольскую армию. Все это было заранее тщательно запланировано и происходило поэтапно в три шага. Первая часть плана состояла в том, чтобы татаро-монгольскую армию встретил мощный авангард Исламской армии и стойко сражался с ней, покуда хватит сил. Один лишь авангард, представьте себе. Этому мусульманскому авангарду нужно было принять на себя сильнейший удар татаро-монгольского натиска на промежуток, точное время которого было известно лишь одному Аллаху. Этот авангард состоял из самых умелых бойцов Исламской армии, как вы знаете. И во главе него стоял Рукмуддин Бейбарс. Кутуз, да помилует его Аллах, приказал им скрыться за северным проходом. И когда вдалеке показалась армия Китбуги и стала приближаться к долине, Кутузда помилует его Аллах, приказал войску авангарда мусульман выйти им навстречу. Обратите внимание, он не хотел, чтобы татаро-монгольская армия вошла в долину, пока она не увидит авангард мусульман. Почему? Он хотел показать им, что исламская армия небольшая, что она представляет собой лишь этот авангард. Особенно потому, что татаро-монгольская разведка, которая была в Газе и потерпела поражение от мусульман, передала информацию Китбуге, что исламская армия состоит из стольких-то воинов, описывая лишь ее авангард. Потом Кутузда, помилует его Аллах, повелел этой группе показаться. А еще чуть раньше, незадолго до этого, он приказал выйти группам мамлюкских военных музыкантов. Это были особые, специальные группы. Эти группы подчинялись непосредственно приказам самого Куттуза. Каждый удар этих музыкантов по барабанам, по цимбалам, любая игра на трубе и остальных инструментах, каждый мотив что-то означал на поле боя. Один удар означал движение правого фланга. Второй удар означал движение левого фланга. Третий удар означал спуск к одной группы. четвертый другое. Одна тональность означала наступление, вторая – отступление. Некоторые звуки указывали на определенные тактики, а другие – на альтернативные. Кутузда, помилует его Аллах, при помощи этого военного музыкального оркестра, руководил ходом всего сражения. И я хочу, чтобы вы представили себе эту атмосферу, представили, как вы видите перед собой все происходящее и слышите звуки музыкального сопровождения Мамлюкского военного музыкального оркестра. И вдобавок ко всему этому, это также вселяло сильный страх в сердца татаро-монголов, которые слышат эти громкие удары на поле боя. Они в первый раз в своей жизни видели подобное. Итак, Кутуз, да помилует его Аллах, отдал указание, началось музыкальное сопровождение, и группы мусульман стали спускаться друг за другом. Первой спустившейся группой из авангарда мусульман была группа, которая, субханаллах, была одета, как это впоследствии описывал саримуддин Айбек, который присоединился к армии мусульман к концу сражения. Описывая эту группу, он сказал, «Спустилась группа в красно-белых одеждах. Все члены группы были облачены в красно-белые одеяния. И одеяния эти были крайне изысканны, роскошные наряды. Субханаллах, как будто они идут на военный парад. Никакого страха, волнения и беспокойства. Они идут абсолютно невозмутимые. И, как описывает Саримуддин Айбек в своем рассказе, они были облачены в роскошные и красивые доспехи, украшенное оружие, великолепная кольчуга, стройные лошади. Все выглядело просто безупречно. Они смотрелись по-настоящему шикарно, не было похоже на то, что они боятся или опасаются татаро-монгольской армии. Настолько, что Саримуддин Айбек, комментируя изумленную реакцию Китбуги, отметил, Китбуга потерял дар речи, и это уже пол победы. Также опешили и его монгольские воины. Татаро-монгольские солдаты тоже потеряли дар речи. Сражение еще не началось. Мечи все еще в своих ножных их разделяет расстояние, но армия татаро-монголов уже поражена. Мне была оказана помощь страхом, которая охватывает сердца моих врагов, находящихся от меня на расстоянии месяца пути, как сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. После того, как эта группа спустилась, Китбуга начал расспрашивать Саримудина Айбега, чей это рунг? Рунг с персидского означает команда или же расцветка. Чья это красно-белая расцветка. И он ему ответил: это отряд Санкура Аль-Халяби. Это один из мамлюкских отрядов отряд Санрука Аль-Халяби. Слово, мамлюки в Египте в своих военных учениях, да и в целом везде в своей жизни, подразделялись на отряды, отличающиеся друг от друга различной расцветкой. И на свое оружие, лошадей и дома они наносили знак отличительного герба, по которому можно было опознать, какому отряду принадлежит данный конкретный воин. С помощью этого они также различали между собой в сражениях и в подобных крупных мероприятиях. И вот в этот момент Китбуга спрашивает «Чей это герб?». А Сарим отвечает «Это герб» или «Это отряд Санкура Аль-Халаби». А затем, когда этот отряд уверенно встал на свое место, Снова раздались звуки музыкального оркестра, и тут начал спускаться другой отряд уже полностью в желтых доспехах. И он снова спрашивает: а это чей отряд? Он в страхе, вы представляете? Этот опытный военачальник, завоевавший весь мир, испытывает страх перед этими отрядами. Какими бы большими эти отряды ни были, они все равно не столь многочисленны. Это всего лишь часть авангарда мусульман в этом сражении. А ведь армия татаро-монголов в несколько раз превышала численность армии мусульман. Тем не менее, Субхана кая Рабби», спустился обряд облаченных в желтые доспехи, и он снова спрашивает: Сарим, а чьи это отряд?. Сарим отвечает, это отряд Пульбана Ар Рашиди, еще один эмир мамлюков. Далее спускались другие отряды, и каждый отряд отличался своим цветом, и он продолжал расспрашивать, А это чей отряд? А это чей отряд? Саримуддин же рассказывает, я стал уже называть любые имена, приходившие мне в голову. Он не знал названий всех этих групп, но он хотел устрашить Китбугу и продолжал отвечать «Это отряд такой-то, а это отряд такой-то, это сирийский отряд, а это отряд из Хама, это отряд из Египта» и так далее. И Китбуга видел перед собой коалицию мусульманских армий против него. Хотя вся эта коалиция представляла из себя всего лишь авангард исламской армии. Спустился Рукнуддин Бейбарс, командир авангарда, вместе с этими отрядами, и встал напротив прохода в долину в ожидании Китбуги. Когда Китбуга окинул взглядом все эти отряды, составлявшие авангард, он увидел, что армия невелика и что его армия намного больше. Тогда он воодушевил своих солдат, издав принятые у них громкие боевые возгласы. Монгольские лошади бросились вперед на исламский авангард, мгновенно сокращая дистанцию. Рукнудин Бейбарста, помилует его Аллах, отдал приказ своим воинам сохранять ряды ровными и не двигаться, как будто бы они ничего не видят. Монгольские солдаты несутся издалека, пожирая расстояние, а они даже не двигаются. Они не убегают, но и не атакуют. Субханаллах. Это насторожило татаро-монгольских всадников. Что же они затеяли? Наверняка это какая-то ловушка. И как только татаро-монгольская атака по причине этих сомнений на мгновение захлебнулась, в атаку бросился Бейбарс вместе со своими воинами из авангарда мусульман. Стороны склеснулись в отчаянной битве. Это сражение было одним из самых свирепых в истории. Представьте себе эту обстановку. Повсюду поднялась пыль, и уже ничего, кроме лязг, и скрежета мечей и ржания лошадей, не было слышно. Всюду брызжет и проливается кровь на поле боя. И над всем этим всем слышны звуки такбиры, которые доносятся из-за холмов от палестинских крестьян, которые окружили долину Анджалут. Сражение, которое началось рано утром, на рассвете, продолжалось до полудня, а мусульмане стойко держали свои позиции. Представьте себе этот яростный натиск татаро-монголов на этот небольшой авангард. Но мусульмане продолжали держаться. Выбор локации, дорогие братья, был также крайне удачен, потому что проход был узким, и татаро-монгольские войска не имели возможности маневрировать и окружить мусульманское войско. Они были вынуждены сражаться с передними рядами мусульман. Если мусульмане выстоят, то война продлится еще очень долго. Это было первой частью плана максимально истощить силы татаро-монгольской армии, не двигаясь и продолжая стоять в этом месте столько, сколько это было возможно. И действительно, Рукнуддин Бийбарс, да помилует его Аллах, смог устоять здесь на довольно длительное время. Кутуз, да помилует его Аллах, наблюдал за всем этими издалека. И вдруг издалека раздались удары в барабаны мамлюкского военного оркестра, которые извещали мусульман о начале второго этапа их плана. Вторым этапом плана предполагалось увести монгольскую армию в вглубь долины Айнджалуд. Как это можно было осуществить? Бейбарсда, помилует его Аллах, а вместе со своими воинами должен был продолжать вести жесткое сражение и при этом постепенно отступать в сторону юга. Отступление должно быть именно постепенным. Не таким быстрым, чтобы татаро-монголы догадались о задуманном плане. И не настолько медленным, чтобы весь авангард полз замертве под ударами татаро-монголов. Этот тонкий баланс нуждается в огромной поддержке Всевышнего Аллаха и Субханава Тааля. И этой армии, которая была подготовлена подобным образом, Аллах непременно окажет свою поддержку. И если вы вспомните историю, дорогие братья, вы увидите, что этот план был точным воссозданием плана ан ибна ибн Мукаррина, да будет доволен им Аллах, осуществленного им сражения при Нихавенде. Кутузда помилует его Аллах, человек следующий в истории. Он знает об опыте мусульман, об их сражениях, о биографии праведников и муджахидов на пути Аллаха. Точно такой же план использовал Аннуман ибн Мукарин в девятнадцатом году по Хиджре против персидской армии, исполнявшим роль Рухну Дин Абьебарса в том сражении был Кахка ибн Амр ат-Тамими, да будет доволен им Аллах. А в роли Кутуза выступал Аннурман ибн Мукаррин. В сражении при Нихавенде персидская армия была полностью уничтожена, и мусульмане одержали разгромную победу. Эта же практика повторится и на земле Аньжалуд, чтобы по воле Аллаха азза мусульмане одержали еще одну убедительную победу. Татаро-монгольская армия шаг за шагом вошла в долину Аньжалуд, мусульманское войско шаг за шагом заманивало их вглубь долины Аньжалуд. Представьте, как переживал Кутуз, да помилует его Аллах, когда видел, как его авангард разбивается монгольской армией, а он сидит и выжидает, пока не наступит подходящий момент, чтобы броситься на подмогу этим воинам. Спустя некоторое время случилось несколько удивительных вещей, которые подтвердили правдивость того письма, которое чуть ранее было послано им Саримуддином Айбегом. Мусульмане обнаружили сильное преобладание правой стороны в монгольском наступлении. Выяснилось на деле, что правый фланг татаро-монголов, как описывал Саримон Динайбек в своем письме, сильнее их левого фланга. Увеличилось давление на левый фланг исламской армии. Увеличилось число шахидов, воинов-мусульман, павших на поле боя Айн-Джалут. Якуттуз, который наблюдал со стороны за всем происходящим, не нашел другого решения после того, как послал все резервные силы одну за другой, кроме как спуститься самому к месту сражения. Субханаллах. Все, о чем он говорил раньше, было правдой. Я сам лично встречу татаро-монголов. Так он сказал в своей первой встрече с народом, с армией и мирами мамлюков. Я сам лично встречу татаро-монголов. Кутузда помилует его Аллах. Спустился, сняв с себя свой шлем, указывая тем самым на свою готовность принять смерть, шагаду на пути Аллаха и даже на стремление к этому. Он отбросил шлем и бросился на армию татаро-монголов. Мусульманские воины вдруг обнаружили, что верховник главнокомандующий находится среди них. Представьте, какое это подкрепление, какая это поддержка, какое величие исламской армии в этом сражении. Кутуз да помилует его Аллах, спустился и издал свой известный Клич, который олицетворяет весь образ его жизни, говорит о всем Его жизненном пути, да помилует его Аллах. Во имя Ислама, во имя Ислама. Все предельно ясно. Он не сказал за арабов, за нацию, во имя Египта, во имя короля. Ничего подобного этим словам. Его позиция абсолютно ясная, во имя Ислама. Он стремится в рай. Он спустился к воинам и начал сражаться вместе с ними так, как его еще не видел никто из мусульман. Субханаллах. Вскоре после того, как Куттус спустился, да помилует его Аллах, пущенная кем-то издалека стрела сразила наповал его коня. Тогда Куттуз да помилует его Аллах, спешился, и продолжил сражаться пехотинцем. Один из миров-мусульман предложил ему своего коня: Возьми моего коня, сражайся верхом на нем. Я не собираюсь лишать мусульман твоей пользы, ответил ему Куттуз: Бейся сам на своем коне, а я буду биться на земле, пока ко мне не прибудет лошадь из запаса. И он продолжил сражаться пехотинцем на земле, пока ему не привели запасную лошадь. Один из эмиров упрекнул его за это. Да простить тебя, Аллах, о мусульман! Если бы тебя убили,. То Ислам прекратил бы свое существование, почему ты не взял того коня?» На что Кутузда, помилует его Аллах, ответил с поразительной уверенностью и искренней верой, дорогие братья. Он сказал ему, «Что касается меня, то я бы отправился в рай. Если бы я был убит в этом сражении, я бы отправился в рай. А что касается Ислама, то у него есть Господь, который не даст ему пропасть. Ведь были убиты такой-то, такой-то и такой-то». Он перечислил имена величайших лидеров мусульман, которые были убиты на пути Аллаха. Но Аллах нашел им замену на тех, кто продолжил защищать и оберегать Ислам. Посмотрите на эту уверенность, которую он обладал. Да помилует его Аллах. И да помилует Аллах всех муджахидов, которые участвовали вместе с ним в этом великом сражении в битве при Айнджалуте. Все, о чем мы до сих пор рассказывали, было лишь второй частью исламского плана. Третья часть, когда Хутуз да помилует его Аллах, увидел, что войны начали медленно продвигаться вглубь долины Айнжалут, Кетбуга совершил, Субханалла, серьезную военную ошибку, обернувшуюся для него катастрофой. Этой ошибке невозможно найти никакого другого оправдания, кроме одной единственной, была ошибкой с его стороны послать все свои войска, всех своих солдат, не оставив ни одного человека снаружи долины. Для того, чтобы наверняка покончить с мусульманами, он со всем своим тщеславием и надменностью послал всех татаро-монгольских воинов внутрь долины Айнджалуд. Это грубейшая военная ошибка. В тылу армии обязательно должны быть те, кто прикроет их спины, те, кто не позволят окружить эту армию. А это ведь опытный военачальник, который уже несколько десятилетий успешно возглавляет сильнейшую армию в мире. Как он допустил такую ужасную ошибку? Дорогие братья и сестры, его подтолкнули к собственной смерти. Кто его подтолкнул? Господь миров, Субханава По всем военным расчетам несуществующим меркам невозможно найти оправдание той кошмарной ошибки, которую совершил Китбуга в этом сражении. Такую ошибку не совершает простой военный. Даже дети Китбуги не совершают такой глупой ошибки. Но вы вернитесь снова к истории. Абуджахль подтолкнул язычников к своей смерти в сражении при Бадре. Шах Ферюзан подтолкнул свою армию гибели в сражении при Неховенде. Ваган подтолкнул римскую армию к гибели в сражении при Ярмуке. Вот так вот, дорогие братья, они как ведомые марионетки. Господь Субханаваталла толкает их к этому. Он ослепляет их взоры и затуманивает их разум, из-за чего они совершают такие грубые ошибки. Не вы, у мусульмане, победили своего врага в сражении своими силами, но их уничтожил Аллах, который подарил вам помощь и поддержку и вселил в их сердца страх. Что случилось в Айнжалоте с этой окруженной армией в таком тесном месте? Это мы узнаем из следующей серии по воле Аллаха. Прошу Аллаха Аззаваджалля возвеличить ислам и мусульман, даровать нам понимание его путей,